С вами Германа и мой его и вот Рома. И в этом видео мы покажем вам. И мы сейчас опробуем профессию, подозвали операцию и вот мы пришли на профессию дельта. И вот за двери Сбербанка мы видим доску, на которой написано 4 профессии и с какого возраста на них можно пойти. Также в Сбербанке есть доска подсчета. И чтобы попасть на доску подсчета, нужно быть три раза администратором, три раза операционистом три раза кассиром и три раза инкассатором. На этих местах сидят операционисты и считают деньги. Всего места 4. И работников 4. Но они кроме того, что должны считать, они должны отличать фальшивые от настоящих купюр. Вот такая форма у операционистов. Сейчас я ее одену и сяду на место операциониста. Беру купюру. Смотрю, фальшивые или нет. Так, не фальшивые. Вставляю машину. И она сейчас все посчитает. И потихонечку поехали. Пим, пим, пим, пим, пим. счет с вами был я германа и рома Эл. подписывайтесь на канал ставьте лайки а также не забывайте оставлять комментарии а пока пока пока